Приветствую вас, уважаемые девы! Надеюсь, что вы очень хорошо, очень насыщенно отметили Новый год, Рождество. В общем-то, все праздники прошли у вас удачно. И теперь вы готовы с новыми силами дальше трудиться и осуществлять свои планы. Сейчас мы с вами будем смотреть, что будет происходить в вашей жизни в период с 8 января по 30 Именно в этот период Венера заходит в знак Зодиака Козерог. Это родственная для вас стихия и является для вас раз, два, три, 4, 5 зоны любви, любовных отношений. Но сама по себе Венера, она в Козероге, она для вас очень схожа по энергиям, поскольку она практична, прагматична, она действует не эмоциями в большей степени, а действует все-таки больше рассудком. И, соответственно, она даст вам больше возможностей получать какие-то успешные результаты в вашей и профессиональной деятельности. Тем более, что сам по себе начало периода, само по себе начало периода, 8-9 число, знаменовано прекрасным аспектом от Венеры к Марсу. Марс для, является для вас здесь зоной, э, находится в знаке, которая является для вас зоной. Которая отвечает за контакты с иностранными лицами, лицами для, с любыми какими-то, знаете, дальними поездками, путешествиями. Знаете, с тем, что имеет расчет куда-то далеко, далеко, высоко. Также это может касаться сферы туризма, кто в этом задействован. И касается... Также с 8 числа Меркурий переходит в ваш символический дом работы. Ну и помимо Меркурия здесь еще надолго вас поселится Юпитер с Сатурном. Ну Юпитер пораньше, он где-то может быть около года здесь побудет. А Сатурн останется подольше. И собственно эти две планетки в вашем доме работы говорят о том, что наконец-то в вашей деятельности Произойдут определенные перемены Которые дадут вам больше свободы Больше возможностей Для тех, кого последнее время Не удовлетворяла ваша работа То здесь у вас будет расширение Улучшение благодаря каким-то Новациям И И Особенно это благоприятно для тех, кто занимается консультационной деятельностью, для тех, кто занимается удаленной деятельностью. Ну, в Адалее он все время, знаете, дает какие-то нестандартные решения в этой области. ну В общем-то, работа ожидается много, всерьез и надолго. так, 10 января Меркурий соединяется с Сатурном. Здесь есть возможность договориться о чем-то в плане работы, принять какое-то очень правильное решение. 11 он соединяется с Юпитером. Ну, помимо рабочих вопросов, здесь еще и добавляется возможность поездок. Это могут быть рабочие, могут быть нерабочие поездки. Но, тем не менее, они будут благоприятны. 13 января Марс станет квадрат к Сатурну. Так, это не очень хорошо. Марс квадрат к Сатурну. Смотрите, здесь как раз для работы может быть что-то... Знаете, вообще квадрат, он, как правило, дает очень много энергии, он вас высвобождает энергию, то есть человек, он чего-то добивается, но он добивается таким каким-то тяжелым трудом и огромными усилиями, то есть то, что вы себе наметили, у вас получится осуществить, но при помощи очень больших каких-то эмоциональных затрат. Еще, учитывая, что шестой дом все-таки еще связан со здоровьем, остерегайтесь каких-то в этот период. Ну, в общем-то, этот период может быть травмо, травмоопасен для вас. Если можно посидеть дома избежать каких-то рискованных поездочек, то лучше избежи, избегайте их. Теперь 14 числа Уран останавливается для того, чтобы перейти в прямое движение. И вот вы знаете, в тот момент, когда он начнет идти прямо после 14 числа, он сдвинет вашу сферу партнерства. Но находясь в соединении с Марсом, он может давать, он соединится 20 числа с Марсом, в одном градусе, и он может дать знаете, некие разрушительные последствия в вашей партнерской сфере. То есть, если ваши взаимоотношения в неком партнерстве были несколько уже слабыми, хлипенькими, то они могут принести какой-то очень резкий кардинальный разрыв. Ну Или, если не разрыв, то взрыв. То есть, может произойти что-то экстраординарное, то, чего вы вообще не ожидали, что оно может произойти. 18 января Юпитер станет квадрат с ураном так 18 квадрат с ураном здесь тоже идет очень много энергии энергия идет и опять же она идет знаете как будто бы вы будете чего-то добиваться вот Вы будете заставлять партнера, а может быть наоборот, партнер вас будет заставлять чего то что-то захочет от вас получить любой ценой, а вы при этом можете обороняться. Но там последствия тоже могут быть разрушительные. Просто будьте внимательны в этот период. 23 января секстиль Венеры и Нептуна немножко вас порадует. Для вас Нептун связан со сферой... Oh, извините, я говорила сфера партнерства, это не сфера партнерства. Здесь как раз ну, партнерство, но только лишь в том случае действия Урана и Марса, в том случае, если ваши партнеры, они издалека, откуда-то издалека. Ну и здесь еще, знаете, возможны поездки. вот с 18 по 20 января могут иметь какой-то неприятный характер или может что-то пойти не так вот некоторая знаете, травмоопасность наблюдается ну как будто бы может быть срыв договоренности или же очень трудно будет договориться очень много энергии нужно будет потратить на то, чтобы ну, как-то с партнером прийти к какому-то общему знаменателю и это касается не только человека, с которым вы живете это даже в большей степени касается тех людей, с которыми вы взаимодействуете по своей работе так, с 23 января очень прекрасный аспект, который говорит о гармонии, о радости в личной жизни, который ну, этот аспект даже может вам давать надежду на получение каких-то приятных подарочков впечатлений, эмоций 28 числа произойдет соединение Венеры с Плутоном. Этот аспект, как правило, связан с таким, знаете, глубоким таким очень чувственным эмоциональным вливанием. Также он может говорить и о материальном вливании. То есть еще и плюс на фоне полнолуния в этот период. Что он может дать? Вы знаете, что-то такое... Вот как будто бы вы будете из-за чего-то очень сильно переживать. Но вот ваши переживания, они ну, как-то не, ну, не стоят на самом деле того, что будет. Ну, немножко может быть вас как-то выбита эмоциональная сфера из колеи, но недолго, там буквально несколько часов это займет. Ну, вообще, Плутон, он с Плутон с Венерой, он может, знаете, как-то перестроить вашу, может быть, обновить вашу любовную сферу. Что-то там произойдет, какие то трансформацион, трансформационные перемены. Так, из 30 января Меркурий станет ретроградным, и это говорит о том, что у вас будет период, когда вам нужно будет погрузиться в рутинную работу и что-то делать, делать, делать, доделывать. И пока. О новом, о чем-то, о том, чтобы начинать новое на ближайших три недели после 30 января, говорить еще рано. Ну и теперь э, я вам расскажу, дам вам небольшую консультацию на Таро по многочисленным просьбам. Э, главный совет по основным сферам вашей жизни, а вы мне скажете, насколько вам это было интересно или полезно. Итак, как вас будет при, воспринимать окружающие? Колесо фортуны. Человек, который ни секунды не сидит на месте, как белка в колесе, то туда, то сюда. Постоянно приходится бегать и принимать какие-то решения. По семерке мечей это говорит о том, что вы будете хитры. То есть вы будете действовать строго, прагматично, разумом, рассудком и будете настроены на свою личную выгоду. Ситуация в дома семье. Звезда. Здесь вы как-то медленно, но верно движетесь к своей цели. Возможно, ваша цель, она имеет не быстрое воплощение, но тем не менее вы все делаете правильно. И также вы можете рассчитывать на какие-то очень приятные события в вашем доме. Ваши планы связаны с карьерой. Здесь башня. Я могу сказать так: здесь форс-мажорной ситуации. Вам придется принимать решения очень быстро. И этим Решения, скорее всего, они будут нестандартные. Особенно благоприятна эта карта для тех, кто занят в строительном бизнесе и вообще занят в сфере недвижимости. Здесь, возможно, крупные поступления. Ну, или же наоборот, какие-то неожиданные крупные траты. Хотя, я больше склоняюсь к тому, что это будут какие-то крупные покупки либо крупные поступления. Теперь, сфера партнерства, справедливость. Здесь... Намек на то, что все должно быть по закону, по договору, по взаимному соглашению. И король Пентакли говорит о том, что к вам может прийти, ну к девочкам может прийти человек, который будет справедливым, и впоследствии ваши отношения с ним могут сложиться всерьез и надолго. Ну если говорить и о мальчиках, то здесь в большей степени может касаться это ситуация партнера по бизнесу то есть будет появиться человек скорее всего земной стихий, с которым вам будет очень легко и благоприятно сотрудничать долгое время что же касается основного света здесь выпала жрица жрица как правило говорит о том что чтобы вы не спешили то есть то как идет пусть все идет своим чередом пока вы ничего не меняете она настроена на внутреннее созерцание по шестерке Мечей, она говорит о получении каких-то внутренних знаний, духовных знаний, об изучении ситуации. Иногда она еще говорит о путешествии, путешествии к воде. Ну, если будет такая возможность, то обязательно поедете. И это путешествие вас порадует. Ну что ж, надеюсь, что мой прогноз был для вас полезен. Хочу поблагодарить вас за ваши лайки, за комментарии, за то, что вы подписываетесь на мой канал. И до встречи в следующем периоде.